Доброе утро, друзья мои! Сегодня 9 ноября 2016 года. Хочу порадоваться. Вот сюда, Над, э, на второй этаж, помещения второго этажа, вчера я повесила объявление о том, что 18 ноября в 19.00 будет проведено общедомовое внеочередное собрание. Ну, я старалась сделать по всем правилам. Вечером в районе 20 часов я вышла и увидела, что этого объявления нет. Кому-то стало интересно поиграть в кошки-мышки. А сегодня я обнаруживаю, что и здесь объявления нет. То есть здесь у меня было тоже аналогично приклеено объявление. И оно было приклеено здесь, вот здесь на этих дверях. Весь день висело. И вдруг оно куда-то исчезло. Пойдем проверим, что творится на первом этаже. Под... Убирая снег на улице вместе с Игорем, я увидела, что здесь, с улицы увидела, со стороны улицы, вот здесь стоит бутылка из-под пива. Вот она стоит. Вот она стоит. Пиво было жигулевское. То есть вот кто-то здесь вчера у нас, несмотря на все наши старания, несмотря на то, что здесь побелено, покрашено и прибрано, вот кто-то здесь стоял в наглую, курил и безобразничал. И я даже знаю, кто это. И этому кто я сегодня приду Лично, когда он протрезвеет. Сделаю замечание, запишу его на камеру. А вот здесь, где вчера был у нас, клоака была. Она исчезла, эта клака. Но кое-какие небольшие бычки, один, два, три, лежат. То есть, все-таки кто-то тут походит и покуривает. Но уже без сборищ. Делаем выводы. Либо кто-то хочет сорвать собрание, либо кто-то хочет поставить палку в колеса, либо кто-то просто не имеет мозгов. Ну, бывают же люди больные, и они играют в кошки-мышки. Вот, сейчас пойду посмотрю на, на четвертом этаже. На четвертом этаже висит или нет? Кроме этого, я э, намереваю всех жителей оповестить через реестр. Под роспись о том, что состоится собрание. Ну, правильно. Такой способ оповещения тоже приемлем. Он есть в законе, прописан в жилищном кодексе. Потому что объявление объявлением, и дураков немало, которые просто ради прикола своего собственного недоразвитого сознания берет и срывает эти объявления. Звоню на третий этаж. Здесь я объявление повесила внутрь. Но вот про курение никто пока не это, а не сорвал. И теперь я пойду в турктехнику или оргтехнику и напечатаю за свои личные деньги 20 таких объявлений. И развешиваю вместо одного два. Поэтому потрачу свои личные деньги. Объявление будет висеть все равно. Сорвут, снова повешу. Ну а что делать? Я стараюсь, чтобы... Кто там? Это я, Лида. Я иду. Ага. Опа. Не открываться. Нажимай. О, открылась. А вот здесь никто ничего не сорвал. На третьем этаже. что у меня не фокусируется. Где?